Если у вас аллергия, запах изо рта, высыпание на коже, слезятся глаза, насморк, частые простуды, заложенность носа, ангины, хроническая усталость, частые головные боли, запоры или даже понос, боли в суставах и мышцах, нервозность, нарушение сна и аппетита, темные круги под глазами, все это может быть симптомами паразитов в вашем организме. Уверена, у каждого второго есть какие-либо симптомы из перечисленных. По статистике 9 из 10 человек имеют паразитов, но даже не задумываются об этом. Мы предлагаем как для выведения их, так и для профилактики наш антипаразитарный комплекс тригельм. Он не просто убивает их внутри нашего организма, чтобы они там мертвые остались, а делает их обезв... обездвиженными и беспомощными. И они просто теряют контроль и выходят, отваливаются от стенок и выходят естественным путем, не застревая в нашем организме. Более подробно про курс в комментариях оставлю ссылочку. Тригельм у нас состоит из трех фаз. Это из трех этапов три фазы. Первый этап это активация, когда мы подготавливаем кишечник и выводящие пути. Второй этап у нас это санация, которая начинает уже бороться с нашими паразитами, их делает обездвижными. И третий этап это уже восстановление микрофлоры кишечника и выводит оставшихся паразитов, которые там остались. В третьем этапе это вот такой вот сироп, в, основ... в основе там гвоздика и запах гвоздики очень сильный, кто не, не очень любит, то его можно пить, просто заморозить и по ложечке в рот с чаем забивать. Вот такой комплекс от паразитов.